Дорогая молодежь, поздравляю вас с Днем Молодежи. Вы в городе Ижевске абсолютно необычайны. Привет, меня зовут Дарали Лили. А, привет, меня зовут Катя Царева. Привет, мы Молодежный театр партизан И мы представляем Центр современных Драматурги и Режиссуров. Привет всем, это творческое объединение «Бриколаж». Привет, меня зовут Марат Самогилов. Я возглавляю общественную организацию потребителей услуг ЖКХ. Здравствуйте, меня зовут Меня зовут Света. Зовут... Мы занимаемся стрейкболом, потому что это весело, интересно. Я художник, занимаюсь современным искусством, делаю живопись, инсталляции, арт-объекты. Хочу попробовать себя в скульптуре. Мы любим кино, смотрим кино, и снимаем кино. На сегодняшний день важно, чтобы молодежь участвовала в управлении своим жильем, своим имуществом, и при этом стоимость такого жилья росла. Мы что... Хотим многих в жизни Желаю молодежи за здоровый образ жизни, заниматься вам спортом, добиваться новых вершин. Занимаясь стрейкболом, я бросил курить конечно, нужно найти себя в жизни и заниматься своим любимым делом, любимым хобби. Ижеск долгое время был закрытым городом, а сейчас он открыт. Точно так же ваш внутренний потенциал долгое время находился в закрытом состоянии, а сейчас он открывается для всего мира. Давайте вместе проявлять свою активность и изменять наш город к лучшему Недавно в нашем городе открылась арт-резиденция, и мы получили возможность с несколькими художниками работать в собственных мастерских. Мы открыли от пространство «Сахар» на Горького, 76, и хотим вас всех видеть каждый день. Приходите почаще, потому что у нас бывает много разных выставок, концертов, и мы продаем классную дизайнерскую одежду, которую шьет в Вижерске, и не только в Жерске. Поздравляем всех с Днем Молодежи! Кино учит видеть прекрасное вокруг нас. Поэтому будьте внимательны, наблюдайте за происходящим вокруг вас и снимайте хорошее кино. Я поздравляю вас с Днем Молодежи. Чем бы вы ни занимались, занимайтесь творчеством и развивайте себя. Хочу поздравить молодых людей с Днем Молодежи, потому что это праздник всех нас. И думаю, что если каждый молодой человек в Удмуте будет грамотным собственником жилья, то Удмуте будет процветать. Мы поздравляем всех с Днем Молодежи. Так, все любопытно вокруг, давайте всегда будем оставаться любопытными. Дичь, клашко теледез егит-еос ажинске, энвождашке, лэштит розгез тунссыко про егит-еос. Но божте, ишкармес, метсо-почкулу ос чебер тунссыко, меттачи вуишядя мёс, пай мазы, но мапашко и жорскыш егит-еос, но гуртёсышно егит-еос, но кочкин богато стае, огаже каришкаса лэшт-ео.